Всем привет! Сегодня поговорим о Яндекс Дзен. Особо сильно никогда не вникал в эту тематику, но ради эксперимента, наверное, года полтора назад я пробовал выкладывать пару статей. И одна из них мне сразу же принесла нужное количество дочитываний до подключения монетизации и 700 рублей плюсом. Статья была такого пошлого характера, поэтому через несколько дней, по-моему, ее сразу забанили. На этом мой эксперимент подошел к концу. Сейчас стало интересно, много кто на эту тематику снимает видео. Я нашел человека, который немного-немало зарабатывает на Дзене давайте посмотрим это интервью и узнаем как он это делает погнали роман привет. привет яндекс дзен никогда у меня на канале еще не было интервью то есть никогда не было такого видео насчет этой темы мне стало интересно я увидел что ты на этом зарабатываешь давай об этом поговорим немного Uh, у тебя на канале есть видео, сразу к такому основному, к, к самому интересному, что меня зацепило, что меня заинтересовало. У тебя на канале есть видео, как ты uh, написал статью и заработал с одной статьи uh, почти, по-моему, 14 тысяч рублей. Написал ты ее всего за один час, uh, как так получилось? Расскажи немного об этом. Ну, я думаю, что мне в какой-то мере повезло, что я так, ну, мне на глаза она так быстро попалась, я ее искал не в ленте Дзена, а на ну, другом сайте. Он немного похож на Дзен, там схожий контент для взрослой аудитории, для пенсионеров. Вот, и я периодически захожу на него. То есть мне там понадобилось минут 10-15, и я быстро ее нашел. Там было множество лайков, комментариев. Вот, и плюс я еще на схожую тему уже видел на ленте Дзена статьи и понял, что... Но я помню, что они хорошо заходили, понял, что нужно попробовать. Плюс я еще предварительно в Гугле пробил по ну схожей заголовок, чтобы посмотреть, не писали кто-то еще на, ну именно в таком же стиле, вот. И потом, как бы на написание статьи мне обычно уходит, ну именно рерайт там минут 30-40 и потом опубликовать все. А так обычно я трачу, чтобы найти там статью, поискать там что-то хорошее, найти минут там 40-50 бывает. А в этот раз просто по-быстрому получилось и хороший выхлоп получился с этого. То есть именно об этой статье, если мы говорим, это был рерайт, то есть ты прочитал какую-то статью на эту же тему, своими словами переформули... переформулировал и написал ее. А это была первая статья на канале? Это новый канал был или там уже были какие-то статьи на другие тематики? Не, nee, это не новый канал, ему там несколько месяцев было на тот момент, ну и как бы да, это не первая статья. Там много уже было публикаций до этого? Давно. Ну, до этого публикации 10-15, по-моему, было. Ну, в том видео, как бы это видно, я уже не помню. Монетизация уже была подключена? Да, ага. конечно. А, почему подобные статьи вот так нельзя писать, то есть каждый день, которые будут выстреливать, то есть такие же хайповые находить, я не знаю, смотреть, у которых много, большое количество дочитываний, соответственно, их серии райтить и каждый день там писать, строчить и так далее? Ну, как бы в теории, да, это возможно, но на самом деле это не так просто именно каждый день находить такие идеи или статьи на сторонних сайтах. То, что еще не публиковали именно конкретно на Дзене, что-то уникальное. На Дзене уже обо всем практически написано, ну, смотря как посмотреть. И плюс еще много копий статей в разных тематиках, все, так как на Дзене больше принято, подсмотреть у конкурента и сделать рерайт, чем что-то самому где-то найти, и мало авторов привносят что-то новое на дзен. Поэтому за счет этого и такой конкуренции это довольно сложно. Еще, думаю, где-то год или полтора назад, когда дзен только запустился, и там еще не было конкуренции туда, в те времена там практически все выстреливало и хорошо заходило. А сейчас как бы, с этим сложнее уже. У тебя все каналы заточены под рерайт, либо есть авторские? Нет, все рерайт, все ну, нахожу, либо в ленте дзена переписываю, либо на каких-то других, схожих на дзен, именно по контенту. А сколько у тебя каналов в совокупности? Ну, сейчас вот конкретно один, но и то там. Я в последнее время пользуюсь партнерками, тестирую, и вот буквально там за несколько часов до нашего с тобой интервью, там его тоже немного ограничили, но там не пессимизация, а вот именно, ну, как мне техподдержка написала, она говорит, что система, ну, конкретно, то есть сам алгоритм посчитал подозрительную активность на моем канале, и из-за этого его отстранила от системы рекомендаций Дзена, и они отправили на перепроверку, и нужно ждать там что-то смотреть, то есть я так понимаю, человек будет смотреть статьи перепроверять и, возможно, его как бы разблокируют. Ну, то есть это не пессимизация в том понимании, а вот просто его как бы открыть. Про партнерки ты имеешь в виду, это когда вставляешь какую-нибудь ссылку реферальную и люди, соответственно, через нее переходят. А что за партнерка, через какую, там Адмитад, либо на AliExpress что-то? Нет. М1шоп. М1шоп, какой-то физический товар, да? А ты эту ссылку нужно как-то, то есть, замаскировать? Ну, кто как делает, я не маскировал, просто использовал обычную ссылку, которая дает партнерка. Вот в, э в этой статье, которая набрала бо большое количество дочитываний, там была партнерская ссылка? Нет, конкретно о той, о которой мы перед этим говорили, нет, я тогда еще партнерки не использовал, не пробовал. Сейчас это находится, то есть на этапе теста, пока не можешь сказать там твердые точные данные, сколько получается зарабатывать там 100, ну, с M1 шопа. Уже какие-то выплаты были? Ну, пока что не очень, Ну за вот эти две недели, что я там потестировал, опубликовал там 3-4 статьи с партнеркой, то у меня 2000 рублей получилось заработать, и то да, это, это даже при плохих показателях, то есть у меня там не так уж много посетителей было. Вот. А еще по поводу каналов, до этого у меня было еще два канала, и их тоже заблокировали, но уже безвозвратно, так как я там кликбейтил намеренно, чтобы увеличить свои заработки. А на канале на Дзене допускается там, 4 временных блокировки, и потом уже канал безвозвратно блокируется, и что и случилось с теми моими каналами. Сейчас пока что вот один вот этот, который временно там что-то с ним случилось, так как я использовал партнерки, я сейчас буду разбираться в ближайшие дни с этим. И еще есть один канал новый, который я в январе завел, но пока что не очень хорошо получается вывести на монетизацию, плюс я сейчас хочу больше ютубом заниматься, и поэтому как бы дзену сейчас меньше времени уделяю. Ты каждый день пишешь статьи? Сейчас? Нет, раньше каждый день когда-то писал. Сейчас где-то через день, через два, когда, как. Сколько составляет примерный заработок с Яндекс Дзена в день? Сколько он составлял, когда ты писал статьи каждый день, и сколько он составляет сейчас, если не секрет? Ну, когда я раньше каждый день писал, и у меня еще было несколько каналов, мне приносило доход, то это было там где-то 500-700 рублей, там до тысячи в день. Если один канал вести и регулярно его там, постоянно обновлять, добавлять статьи новые, хотя бы по 2 статьи в день, ну 2-3, это очень круто считается, то можно там по 300-500 рублей в день делать. Если какая-то статья выстреливает, то в ближайшие дни там заработок в 1000 рублей в день обеспечен. Вот. Но таких дней в месяц там бывает до 10, там, если статьи 2-3 за месяц выстрелит, очень хорошо. А сейчас, то есть ты, когда не пишешь статьи каждый день, сколько сейчас капает в среднем? Ну, если не пишу и если в последнее время ничего не выстреливал, то это ну, 200-300 рублей в день приходит, то есть на пассиве. Я ничего могу не писать там на протяжении недели, и деньги будут приходить. Ну, конечно, с каждым днем будет уменьшаться доход, но тем не менее. А что с банами? Часто ли бывает такое, что просто статьи пессимизируются, и ты не понимаешь, почему так произошло и, из и вообще из-за чего? То есть банят ли каналы? Что про это можешь сказать? Ну, могу сказать, что в принципе с банами все как и раньше было. Если писать, не нарушая правил Дзена, то все будет окей. Но единственное, что... Я заметил, что сейчас быстрее блокируются каналы, то есть быстрее обнаруживаются нарушения в статьях там, или э, в ряде статей, если там систематически человек писал что-то там или с кликбейтом, или на какие-то запрещенные темы. Ну, если статья опсимизируется, и там, то есть человеку немного повезло, то есть его канал не заблокировали, и такое обычно происходит, ну, если на канале еще до этой статьи не было нарушений. То есть, статья пиззимизируется, и если по графику смотреть, там обычно это сразу видно. Вот, статья выстрела, график идет вверху, и потом резко падает вниз, но до того же уровня, который был до. То есть, если статью пиззимизировали, то я рекомендую ее уд лучше удалить, либо можно подождать там 2-3 часа, если график снова не поднимется после, так сказать, перепроверки этой статьи модератором то лучше ее удалить. Понятно. Чем ты еще помимо Ютуба и Дзена занимаешься? То есть какой твой основной доход, какая твоя основная деятельность? Как бы я только в интернете зарабатывал, основной доход у меня вот был раньше с Дзена, а сейчас пополам так Яндекс.Дзен и Ютуб. А. Я помню, что смотрел тебя ну, давно, еще наверное с 800 по -моему, подписчиков я нашел твой канал. У тебя на канале раньше, по-моему, было много видосов. Сейчас я посмотрел, вот, когда готовился к этому интервью, их стало гораздо меньше. Почему удалил видео? Раньше я просто снимал на тему Инстаграма, так как я раньше работал, ну, предоставлял сферы по настройке таргетированной рекламы и предоставлял услуги по продвижению Инстаграм аккаунтов, там, для бизнеса, для личных, ну, для личного бренда. Вот. Ну и так как мне эта тема была близка, я решил записывать на тему Инстаграма видео на YouTube, вот. но в последнее время я вот недавно сменил тематику, решил, так как я занимаюсь заработком в интернете, мне это интересно, я решил YouTube тоже переделать под эту тему и поэтому некоторые старые видео поудалял и возможно в будущем еще тоже подчищу немного. А зачем это делать? Мне кажется лишним не будет, все равно какая-то доля трафика капает, они как-то никак не влияют на развитие твоего канала. Ну, я удаляю в основном те видео, которые практически не просматриваются за последние 30 дней. То есть, если там один-два человека посмотрело их, то я удаляю. Ну, так как они не оптимизированы, там плюс я еще когда-то да, только начинал вести YouTube-канал, я не знала об оптимизации, не записывал видео под какие-то поисковые запросы, поэтому они как бы сейчас мертвым грузом просто лежат и все. Сейчас в основном ты записываешь трафик под поиск, э, не, не трафик, а видео. Нет. Ну под поиск, как бы под высокочастотные запросы, если так сказать. То есть заработок в интернете, как заработать там, в интернете, там заработать новичку. Вот заработок в Яндексе, такие видео у меня хорошо заходят, так как там небольшая конкуренция и люди постоянно смотрят, так как ну, каких-то стоящих советов довольно мало на тему дзена. А, по поводу дзена, можешь дать какой-то совет тем, кто смотрит это видео, на какую тематику стоит создавать канал или каналы начинающему автору? Ну, как бы я могу точно дать совет, если вы хотите зайти на дзен, то нужно набраться терпения, потому что там не все так просто и нету стабильного заработка. А... Как бы насчет тематик, то смотрите то, что интересно как бы больше массам и той аудитории, которая там сидит, в основном взрослые, пенсионеры, и не берите тематики, в которых вы не разбираетесь. К примеру, я вот когда только начинал на Дзене что-то пробовать, то мне посоветовали автомобильную тематику, якобы там больше денег. Но я в автомобилях не очень разбираюсь, и вот я писал, писал, и как бы что-то мне заходило, что-то не очень, но в итоге я как бы выгорел, и мне уже не заходила эта тема, ничего не получалось. вот Из того, что я в вот последних своих видео рекомендовал, это тема здоровья очень хорошо заходит на дзене, то есть какие-то возрастные болезни, то есть то, что интересно пенсионерам, так как их больше всего на дзене сидит. Ну, еще там тема экономии, может быть, но там меньше денег, там меньше, ну, то есть дешевле реклама, то есть там люди с такими интересами, которым дорогая реклама не показывается. Ну и так как бы листайте ленту ценно и смотрите, что набирает большое количество дочитываний и на похожие темы снимать. И главное, не делайте канал с разными темами, пишите о чем-то одном. На какую-то одну, но общую тематику, например, здоровье, либо кулинария, либо домохозяйство, там какие-то лайфхаки, советы по дому, по уборке. А мешать темы не нужно, ну, в принципе, как и на ютубе делается. Ну и также, чтобы совокупный доход был ощутимый, наверное, стоит вести параллельно несколько каналов. Да, обязательно, потому что Дзен – это нестабильная площадка, и там, как бы, если канал выстреливает, то его сразу же пресекают, то есть не дадут очень хорошо заработать, я это уже не на одном канале ощутил. И чтобы как бы подстраховаться, обязательно нужно, чтобы 2-3 канала было у вас. И вот, кстати, по поводу канала, вот сейчас как раз следующее, последнее, ну, одно из следующих видео будет, я хочу записать именно про, о своем опыте заработка на Дзен плюс партнерки. То есть то, что вот у меня получилось за эти две недели, там какие подводные камни, что я понял. Кому интересно, то можете подписаться и посмотреть. Роман, спасибо. На этом будем закругляться. У тебя крутой канал, который честно рассказывает о заработке. Ничего не продает, это сейчас очень ценно. Ссылку на твой канал я обязательно оставлю в описании. Тем, кому интересна эта тематика, обязательно переходите и подписывайтесь. Ну и на сегодня все. Увидимся в следующих роликах.